Да. Как вы с этим погружаетесь? Вот, кстати, если бы девушка была здесь, она бы, быстро бы вам все рассказать не станет инструктором. Вот что это mm -hmm. Там воздух. Mm -hmm. Это, это манометр. Да, манометр. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. ноль. Это значит, что в баллоне практически ничего не осталось. А настолько сейчас это конструкция? Ну, один. Да, да, можно подключить да, второго человека? Не густо, ясно. Это да. значит, что вы могли отсюда жить, потому да. что у вас да. покровов не было. Не совсем так. Но это долгий бы да. искал. Да. А, вы убежать отсюда хотите? Нет, а, друзья мои, а без них мы отсюда, к сожалению, все равно не выйдем. Это просто размер. Так что вам не о чем беспокоиться. Да -да. Так, отойдите. Что? А лучше выйдите. Я да прошу я. вас, выйдите. После того, как наш дед нашел это пространство, то построили бункер и заполнили его оборудование для исследования. Представить, сколько там. Это... Тепло, холодно. Это такое, такой длинный полукруглый коридор и из него вход в разные комнаты. Нашла в Можно можно, но не сейчас она походит. А, это Володя, врач. Они тут говорят, что не время замедленно. Я думаю, они знали. Кто-то из них наверняка так просто себя не попасть. Что сказал, надо было допрашивать? Повторить не желаете, доктор. Я бы остался посмотрел. Может быть, кто это из них мне сказал бы девушка? Что за Анной? Поля в ноге. О, девочки. Эммендерс, в любом месте хочется съесть их. Эй, Робинзон, а лодку пожелать не мог? Воспользуйтесь случаем. Бензотилы Штиль от 6990 рублей. Ждем вас в наших магазинах. Разве что, нажать на кнопочку? «Опель Мока» оснащен системой контроля спуска в горы. Полноприводный автомобиль года в Германии. Это же «Немец». Пельмока от 735 тысяч рублей. Но мы должны поспать или завтра, нам ни за что не станет лучше. Поспать? Да я даже дышать могу с таким насморком. Чтобы день прошел удачно, нужно хорошо выспаться ночью. Попробуйте отрилим. Он помогает быстро справиться с насморком и действует до 12 часов. Вы можете спокойно спать всю ночь и отлично чувствовать себя на следующий день. Дышите свободно снова. Отрилим. Позвольте носу дышать. Лучше новые снеги с семечками. Почему на голод? Осень. Время большого хоккея. Все звездные. Ничего не говори по Ты Не говоришь, что Ты очень похож на Олег. Он и... и его дед тоже. Ну и кому из вас пришла к идее навестить его с той стороны месте? Что происходит? Те люди в лесу. Они же перемещаются точно так же быстро, как и вы. А Жанна сказала, что это они на них напали. Аборигены? Нет, это не аборигены. Это были просто видения, фантомы. Ну, давайте возьмем штат, мы вам сейчас. Gracias, Чего времени стоит сбанчить? Семенович закрыл это пространство от нашего мира, он забрал с собой бомбу. Ну, как гарантия его безопасности. Бомба гарантия безопасности? Ну да. Он установил на нее таймер обратного отсчета. Периодически нужно вводить код. А этот код знает только он. Если ваш дед погиб, то рано или поздно Бомба взорвется. Он ну, как раз водил код, как мы были в поселении вы, вы сможете считать, сколько осталось до взрыва? Вы появились в поселение аборигенов вот, примерно за 30 минут до того, как мы обнаружили ваших друзей на древу, да? Ja, das ist mir doch gut. Я покручу на дальнем, но только вы откручите на бушку. ничего не скажу. Ногой. Пока не может идти. Как я понимаю, только она нас, что я разбил их в оболонгах. А с кубами. раз больше. Да. С можно да, забрать у да, да. БДД-берегенов. Если их там не окажется, попробуем без них. У нас нет другого выхода. Хорошо. Но ну, мы дождемся. Пока жена в А пока есть время, лучше всем отдохнуть. Thank you. I guess the Мы да. Я подарю тебе ножник. Они идут. уже боже, и на будущее что ты думаешь? на первую, я включу их. Их много? Достаточно. Без такой как я никому не знаю, более садится. Зачем им нужны ловушки? Мы их ставили на абориген. Судя по карте, ловушки должны оставлены у каждого дольмена и по периметру вокруг бункера. Примерно через каждые 300-350 метров. Я, я прав? 300-350. А вот это, это индикатор работ ловушек. Когда что-то происходит, раздается сигнал тревоги, лампочки загораются красным. Тут, прошу прощения, перерываю ваши великолепные беседы. Могу а я налить стакан воды? Можете. Ваня, где мак? Я думал он с вами. Думаю, он с тобой. Так я не знаю, а. Боря, где мак? Да. последний раз, когда мы его видели, вы его заперли. Он взял пистолет и ушел в улицу. Почему вы не сказали? Половина мужчин старше 40 лет проверяет из-за проблем с мучеиспусканием. Просто создан для борьбы с симптомами броскатика и адунома Просто Простомол. Просто будь мужчиной что последний день это грибок стопы и чешется, шелушится и покраснела. Лиджи экзодерил крем. Эксперт по избавлению от грибка кожи стопы. Это мощное комплексное средство работает на трех уровнях. Снимает зуб, лечит кожу и убивает грибок. Экзодерил крем. Мощное средство от грибка кожи стопы. Папа, а Мир еще стоит на тряпке-то? Да, но уже на других. Первый — сила. Второй — Свобода. Третий. Третий спокойствие. Классные киты. Наверное. Вклады ВТВ-24. Три кита вашего финансового благополучия. Воспользуйтесь случаем. Бензопилы Штиль от 6990 рублей. Ждем вас в наших магазинах. И представить разные позиции, взгляды. Как по ланге лежат? Ну а что без дела лежать? Думаю, возьму. Так что вы простите, если что. Чего берите? Просто сказал, тебе нужно все проверить, чтобы не было никаких недоразумений. Ну, сама понимаешь. Обидно будет, если парень умрет за секунду, за своего счастливого освобождения. Так странно, они никогда в кухне видели. Говорят, что видели. не них было что-то наподобие балансов. Утонул на дне озера. Помощник. Сам Если трубки целые, баллоны не продвиты, а достаточно, то все в порядке. Так. В первом все в порядке. Во втором чуть меньше половины. Твой баллон на берегу озера остался? Да, но он пустой. Как будет выржаться остальные. А-а-а. Валанки, Игорь и других ребят. Они отправятся в поселение к аборигенам и заберут их. Как они уходят, а мы? Мы с тобой. С доктором. -то Добрый надо... вечер. А, похоже, надо... Да, да братан, чередину. Путки, да. Здравствуйте, вы перенос новостью. В Норде очередная неделя фирменных скидок. Только 7 дней... 1 ноября. Ипотека в рот. Верил смерть своей девушки. Почему бы не остановили его? А он разрешения нас не спрашивал. Взял пистолет и исчез. Пока включали больные. Он точно не попал ни в одну из ловушек. Вы бы об этом знали, верно? Значит, он Вы а ]10> 10 -10. прекрасно знаете, что лес опасен без ловушек. Но мы не можем идти просто так. Да, персонаж, я не ты же не мы с идем в середина. Я продолжал. Нет, дворях середина. Уже нет. У метод признанный, который существует 5000 лет, я никому не советую его обижать. Очень мощный. О, как, понятно? Я владею. Я Вопрос был да. любой э, тренинг. тренинг. тренинг. Я задала нормальный вопрос. нашего круглого стола доктор Слепер. Но у диетологов такой подход к лишнему весу вызвал, мягко говоря, недоумение, как может психолог вылечить физическое нарушение психология, то есть это вообще человек не может прикасаться к такому тяжелому заболеванию, как э, ожирение. Пусть, не Можешь, но, не не может, как это, но не может быть, как это, может а? прикасаться. Вы знаете, а? симптом, вы психолог, какой симптом, вы можете говорить я про вас, не Я могу произносить любые слова, понимаете, Мария? Я, я прав. имею право, как ну, человек, че каждый из а, нас имеет право а вот и каждый из нас имеет право. Как Михаил Милиц... Лев... Подробности а, о стоматологии. Со слов Сергея, ему вырвал зуб мудрости врач Тигран Григорян. Набираем его имя в поисковике. Первая ссылка гласит, что это ведущий стоматолог Москвы. Есть даже небольшое презентационное видео. Снято, между прочим, в том же кабинете, куда приходил Сергей. Вот оно. Я работал уже 8,5 метров. 54 человек тот, которому хватает. Золотые слова. К сожалению, наше время. Так, сюда И бар. Обзор матчей российской премьер-лиги и европейских чемпионатов. Но ему ну, должны поспать, или завтра нам ни за что не станет лучше. Поспать? Да я даже дышать могу с таким тасмортом общим. Чтобы день прошел удачно, нужно хорошо выспаться ночью. Попробуйте атривин. Он помогает быстро справиться с насморком и действует до 12 часов. Вы можете спокойно спать всю ночь и отлично чувствовать себя на следующий день. Дышите свободно снова. Атривин. Позвольте носу дышать. Подписывайтесь лучше. Бензопилы Штиль от 6990 рублей. Ждем вас в наших магазинах. волос Теперь новый тоник с кофеином. Он употребляет волосы от корней и эффективно снижает выпадение волос, а также устраняет верхотень. Произведи впечатление с коллекцией Head Shoulders против выпадения волос. Шампунь номер один в мире. Показалось, что... что они нам помогут, что А Все готово. Тогда я вынужден вас попросить подняться а? и проследить. Нога у меня не болит, но я не уверена, что смогу идти. К сожалению, у нас нет лаборатории. Поднимаешь? Mm. очень жаль, что я не могу дать вам возможность я полностью восстановиться. Мой коллега благородно предложил ей свою помощь. Я благодарю за помощь. Справлюсь сам. Дайте мне работу. Мы будем ждать вас наверху. По выходу из Куткина. Следите за мной и смотрите под ноги. Твой друг сказал, вы расставляли ловушки на абориген. Да, это правда. Но это ведь еще кто-то есть. Ты опять с твоим другом? Мы же уже договорились. Нет, я не о Марсе, не о людях вообще. Я бы тех существовала глазами. Да глаза. Ты о чем? Не знаю, дочь. Что... Ловушки были построены для аборигенов. А те существа, это тоже аборигены. А вода они с сами зашили. Нет, не знаю. Но вы экспедиция, значит. Это вы. Зачем вы ответили? Вот мы прошли 300 метров. Дальше выстраиваемся шарен Линия. Сама моя спина. Мне придется отвечать. Возможно, когда-нибудь придется. Только сейчас придется вам. Делать то, что я говорил, если вы не хотите нарваться на волшебство. Я понял. Я... Вы ловили за экспериментов, для, для способностей, которыми теперь обладаете и вы. Я прав. Я с удовольствием продолжу нашу с тобой заниматься беседу, как только мы выберемся отсюда. Потому что больше всего на свете я хочу оказаться дома. Несмотря на то, что меня уже там никто не ждет. Mm-hmm. Вы убили кважда, и я прием на том, где сейчас в я... ярости. что они на нас до сих пор не напали, это за тиши передумы. Игорь, Даша и ребята они грязятся идут на ту Нет, В этом от вас нет поводу для беспокойства. Там стать. Технически лучше Жана, насколько сложны ли схвататься в вашей команде? Достаточно. Обычно требуется несколько недель для того, чтобы освоить все навыки. Иначе вы рискуете своей жизнью. Но в любом случае, первое погружение всегда проходит спать с кем-то более опытным. Тем лучше у нас есть вы. Если вы не заметили, я даже ничто не могу сама. Товарищи, организм у вас молодой, спортивный, я уверен, вы справитесь. Нет, нет, сможет. Надо просто произвести некий набор действий, и путь снова будет открыт. Вы останетесь здесь, а ты поможешь C'est un peu plus перспективы. А потом я понял, что у меня статус секретности. И телефон стали прослушивать. Я понял, вас вот что вязал. твоих друзей. Фенат, Даша, идите сюда. Тихо, тихо, тихо. Крикните, я мог. В чем там? Не тревожь, Лис. Это может плохо закончиться. Ты жив? Да. Я тоже. С ажренностью и жестокостью построенных вами ловушек. Ох, ребята. Давайте, давайте с Миром зайдемся. Вы убили, как минимум узвали наших друзей. Я не виноват, я тут не при чем. Это очень, просто какое-то недоразумение. Может, стоит выслушать его? Посмотри последние три записи. Сара, на несколько вопросов, пока я расставляю зеркала. Двигателя. Преодолеет любые препятствия Ситроэн С4 седан С увеличенным дорожным рассветом И интеллектуальной противоборудовочной системой От 599 тысяч рублей Радиаторы каждые 10 лет гарантии Каждое теплое сердце вашего дома Такая цена не выходит из головы Только сейчас 469 тысяч рублей. Воспользуйтесь случаем. Бензопилы Штиль от 6990 рублей. Ждем вас в наших магазинах. Эти неприятные ощущения могут быть признаками гастритной язвы. Морокс бережно обволакивает стенки желудка, помогая снять неприятные симптомы и предотвратить дальнейшее развитие гастритной язвы. Просто погружаться вместе со мной. Вы как говорили, первое погружение всегда проходит в паре, с вами, Беспроказалось. И через себя лет... взгляды. Меня убьют. Я тебе не доверяю. Что вы здесь делаете? Да. Занимались мощной работой. Да. Я простой аспирант. И за да что же простой аспирант, простой советский ученый и советский солдат убили ни в чем не виноватых ребят. знаю, что погибли ваши друзья. Честность, к чему угрозы эти пистолеты. поблизиться вместе со мной. Это не самая хорошая идея. Во втором баллоне не так много воздуха, потому что под водой я не слишком функциональна, как конструктор. И Все-таки я вынуждена. Трейбит, на чем? Вы же знаете, что у меня повреждена нога. И все и я. Мы, мы же можем дождаться остальных. Жанна не может быть. Вы же доктор. Вы же видите, что у нее с ногой. Может, это вас шокирует о здоровье вашей девушки. Сейчас беспокойство меня меньше. Если доктор сказал, что будет погружаться с значит, это не обсуждается. Понимаешь? Сейчас ты поможешь ей подняться, найдите эту чертову скупку. А на чего вы в Камена, Вы не мог далеко уйти. Будьте осторожны. Дальше мы сами этим людям сидеть нельзя. На ваши вопросы. Только вы должны обещать, что будете доверять мне до конца пути. Иначе мы просто не станем. Вы не должны думать о нас после всего, что вы слышите, что мы чудовища. Мы попали в ловушку, посмотрите, что здесь расставлено. Назад пути нет.